Красота и пение птиц, они мне, по крайней мере, придают настрой настрой позитива и любви к природе. Вас, уважаемые мои друзья, я к этому и призываю. Выходите почаще на природу, будьте у рек, озер, в лесах, собирайте ягоды и дышите природным воздухом полной своей грудью. Она заряжает меня, заряжает, поэтому я вам говорю: приходите и заряжайтесь на природе И поэтому сегодня исполню песню группы Nautilus Pamphilus. Вячеслав Бутусов, он своеобразно и с искрою, с искрою исполнял треки Ильи Кормильцева. Илья Кормильцев это поэт, который писал мощные и сильные тексты для группы Наутилус. А чтобы вам было легче, ребята, эту песню потом где-то исполнить, я вам покажу очень легкие, легкие, без всяких бареей, как я уже говорю, выкрутасов аккорды. А... Начинается это произведение... Вот с такого вот аккорда ми. Куда какие пальцы, я вам уже рассказывал. И поэтому будет очень легко. Первый аккорд ми. Второй аккорд си. Третий аккорд ля. И, соответственно, возвращаемся на си. Это все аккорды которое вам необходимо будет заучить для куплета. Очень легенькие и не очень тяжелые, поверьте мне. Вот так вот это будет дело происходить. Вот эти вот аккорды нужны будут именно для Куплета. Припев у нас э, соль, видишь, там на горе возвращается крест под ним с десяток солдат повиси ка на нем. Вот так играется. Я имею в виду, аккорды ставятся для припева. И вот такой вот бой. Два раза вниз, один раз вверх. Ставите на паузу, и, соответственно, вы все это увидите. Очень все легко. Григорий показывает очень простые варианты. Возможно, в оригинале даже этого и близко не будет. Но вы поставите это так, как показал я, и вам будет легко исполнять трек э, Вячеслава Бутусова, замечательного произведения Андрей. Так что теперь мы ее споем. Песня. Сочетание вот этой вот именно самой реки потому что называется произведение Мутилусов, пампилиусов «С причала рыбачил апостол Андрей». Андрей, одним словом, будет произведение. Так что, поехали. Причал рыбачил апостол Андрея Спаситель ходил по воде И Андрей доставал из воды И скорее спаситель погибших людей И Андрей закричал Я покину печал, если ты мне откроешь секрет И спаситель ответил Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет Видишь, там на коре Возвышается крест Одним из десяток солода повиси-ка на нём. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Научите на касках блистают поражать А распятие став на потом А немел спаситель и не топнут в сердцах Полудный, глади ногу И верно, дурак, и андрей в слезах по ты с корями домой Видишь, там на горе возвышается крест одним десяток солдат Повеси-ка на нем А когда надоест, возвращайся назад Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной, видишь там на горе, послышается крест, одних с десятых солодах, Повиси-ка на нем, А когда надоест, есть, Возвращайся назад, Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде. За Простое произведение, но очень было любимо моему коллеге и товарищу Володе Пустевому. Он очень-очень сильно уважал Вячеслава Бутусова и замечательного поэта Ильи Кормильцева. Эти стихи Андрея имею в виду. И вообще Илья Кормильцев был поэтом для группы Наутилус Помпилиус. И поэтому это произведение в первую очередь я исполняю для своего товарища, для Володи. Если Володя когда-нибудь увидит этот э, клепак, если так можно выразиться, э, на нашей реке Десна, он места эти прекрасно знает. Мы на них э, купались, отдыхали, тусовались, одним словом. Поэтому, Вова, песня для тебя. Аккорды в, этой, в этом произведении э, будут также показаны они, уже были показаны в начале этой песни. Так что смотрите, наслаждайтесь и подписывайтесь на канал.